приветствую вас дорогие друзья с вами алла вишневецкая и в этом видео мы с вами разберем месяц декабрь для знаков овен лев и стрелец и если вы хотите чтобы на моем канале чаще выходили видео то не забывайте ставить лайки а также пишите комментарии и можете даже предлагать Какие темы вы бы хотели, чтобы я рассмотрела? Итак, Овны, начнем с вас. В декабре будет три важнейших астрологических события, которые во многом настроят нас на предстоящий Новый год. И те тенденции, которые будут проявляться активно в декабре месяце, будут нам отличными подсказками на что стоит обратить внимание и на чем стоит поработать для того чтобы следующий год принес нам положительные плоды и результаты начнем мы с затмения. с темы затмения 4 декабря будет затмение в вашем девятом секторе и оно будет обращать внимание ваше на э, темы Которые происходят в вашей жизни. Девятый дом это философский взгляд на жизнь, это ситуация, когда мы можем на что-то не обратить внимание, какую-то обиду отпустить, идти дальше. Это возможность посмотреть на ситуацию будто бы свысока, не под одним углом, не зацикливаясь, не учитывая только свою точку зрения, а более объемно и масштабно поэтому многие реагируют на это затмение как на возможность открыть глаза и пойти дальше на возможность увидеть ситуацию четче и соответственно вы можете тоже прочувствовать будто бы у вас в начале декабря третий глаз открылся это еще связано с тем что 1 числа нептун разворачивается в прямое движение и ваша интуиция будет крайне обострена в начале месяца, да и в целом весь декабрь. Поэтому обязательно прислушивайтесь к себе и помните, что внутри вас есть ответы на все вопросы. И важно, чтобы вы доверяли себе, особенно вот в этот период своей жизни. С 6 по 8 число ваш управитель Марс будет в аспекте к Юпитеру и Плутону. И Марс в этот период находится в вашем восьмом доме, поэтому это время принятия решений, риска. Вы можете делать то, на что раньше не решались. Вы можете менять свои планы в соответствии с новым видением ситуации. Это аспект смелости. В частности, в первой половине декабря вы можете решать очень важные финансовые вопросы. И в целом это аспект финансовых амбиций, когда есть возможность и желание зарабатывать больше. Вы видите, как можно заработать. И, соответственно, важно, чтобы вы к себе прислушивались и решились на что-то новое. С 7 по 12 число Меркурий и Солнце будут в аспекте к Нептуну. И это период, когда не стоит подписывать важные бумаги, документы. Это время не самое благоприятное именно для того, чтобы бронировать новый отель, куда-то отправляться в поездку, планировать поездку. Это период, когда стоит разрабатывать какую-то концепцию, проект, обдумывать что-то, планировать, визуализировать. То есть вы должны в первую очередь вот представить то над чем впоследствии будете работать поэтому многие из вас могут в этот период уже начать активно планировать 22 год это прекрасное время именно для того чтобы представлять те результаты которых вы хотите достичь и это будет вас прекрасно мотивировать и будет подсказывать вам какие шаги нужно сделать для того чтобы прийти к этим целям. 11 и 25 число это дни похожие, и они связаны между собой. В эти дни Венера будет в соединении с Плутоном. Только разница в том, что первое соединение будет, когда Венера движется еще вперед, а второе соединение уже на попятном движении Венеры произойдет. Поэтому следите за тем какие события происходят в эти дни они могут быть связаны с темой финансов отношений так как данное соединение происходит в вашем десятом доме то оно будет иметь серьезное влияние на вашу жизнь вы можете прям такой эмоциональный настрой серьезный иметь действовать решительно и поэтому важно опять таки прислушиваться к себе взвешивать все решения по козерогу да не спешить если вдруг вы 11 числа еще будете не готовы принять решение то к концу месяца все больше и больше будет эта тема выходить на первый план 13 числа меркурий и марс меняют знаки меркурий переходит в 10 дом ваш по началу января а Марс переходит в ваш девятый дом. Это день с нестабильными энергиями, поскольку две планеты переходят да, из одного знака в другой, и мы можем ощущать в этот день тоже вот момент таких перемен, и порой даже как неопределенность люди ощущают этот момент, когда вроде бы планировали одно, но получается другое. Настроение может меняться, планы могут меняться в этот день. Поэтому важные, серьезные дела не стоит планировать именно на эту дату. 14 числа Марс будет в соединении с южным узлом в вашем девятом доме. Это может дать важную встречу, опять-таки важные решения по поводу вашей деятельности, ваших планов, намерений. Это может быть новая цель. В связи с тем, что вы по-другому начнете видеть ситуацию. То есть это нормально, что в декабре ваши планы могут меняться. И это действительно будет правильное решение. То, как вы на данный момент это будете оценивать. И то, какие действия вы будете планировать. 19 числа будет полнолуние в знаке Близнецы в вашем третьем секторе. Это полнолуние даст возможность извлечь результат от общения с окружающими людьми. Вы можете увидеть, насколько благоприятная или неблагоприятная среда, в которой вы находитесь. Это могут быть важные решения касательно темы автомобиля или какой-то важной поездки. По полнолунию может быть ощущение, что... Уже назрел какой-то вопрос, и его нужно обсудить. Или что вы готовы приобрести автомобиль, или что вы готовы водить автомобиль, или что вы созрели создать свой проект, или начать обучение. То есть это ситуация, которая могла присутствовать в вашей жизни и раньше, но по полнолунию она доходит до своего пика, до кульминации. Это может быть также важное событие в жизни вашего брата или сестры, или в вашем окружении будет какое-то событие, и в виде новости оно придет к вам и будет влиять на ваш эмоциональный фон. Интересно, что в этот же день Венера разворачивается в ретроградное движение по 29 января 2022 года, поэтому действительно период очень интересный, очень эмоциональный, и... Ум будет такой немножко перегружен, и эмоции будут очень так активно в этот период проявляться. Поэтому, опять-таки, важно этот фактор учитывать. Важно действовать последовательно, советоваться, обсуждать то, что вам интересно, то, что для вас актуально. Так будет легче не наломать дров в этот период, то есть не закрывайтесь в себе в этот период. 24 числа произойдет еще одно важнейшее событие декабря месяца. Я считаю, что в декабре происходит три важнейших астрологических события. Это затмение, это разворот Венеры и вот третье это квадратура Сатурна и Урана. Это третья квадратура за 21 год и этот аспект будет продолжаться еще в следующем 22 году. А Квадратура затрагивает ваш м, второй и одиннадцатый дом, поэтому она влияет на решение по теме финансов, вашего личного заработка, на ваше взаимодействие с коллективом, с другими людьми в плане каких-то общих проектов. Это ситуация делегирования, когда вы понимаете, что вам нужно распределять обязанности, что вы сами не можете вытянуть да тут объем работы то есть это вот такая тема когда вам важно знать что вы не одни в том деле которым занимаетесь поэтому может опять такие выйти на первый план вопрос необходимости иметь помощника или обратиться к кому-то за помощью но в целом это также необходимость менять корректировать планы то что очень ярко в декабре проявлено и в целом это уже третий аспект поэтому он не будет восприниматься так очень болезненно поскольку мы уже почувствовали энергию этого влияния больше это момент такой корректировки и вы можете даже почувствовать уверенность в своих определенных действиях и будете понимать что вы сделали так что не так то есть это Момент, когда вы будете оценивать свои действия, которые вы совершали, особенно в феврале и июне месяца. С 29 по 30 число очень важный период в плане коммуникации, особенно в плане делового общения, да и личных отношений тоже. Так как Меркурий будет в соединении с Ретроградной Венерой и Плутоном. Это период, когда будет желание обсудить то, что накипело или наоборот то к чему все давно шло это период когда могут приходить очень важные идеи опять-таки связанные с финансами с заработком и в целом это соединение даст такое желание ценить себя больше и многие овны в декабре почувствуют что вы способны на больше и что вы стоите больше и это будет скажем так, положительным образом влиять на ваши амбиции и на планы и цели, которые вы будете ставить перед собой на следующий год. 29 -го числа Юпитер перейдет в Рыбы, ваш 12 сектор. И поэтому вот эта духовная составляющая вашей личности, то есть вера в себя, доверие этому миру, вера в свои силы, она будет только укрепляться, и это положительный момент, это воодушевление, возможность находить время на себя, на свои занятия. И в ходе транзита Юпитера по знаку Рыбы, на мой взгляд, самым важным будет соединение Юпитера с Нептуном, которое произойдет в период с марта по май 2022 года. Кстати, на эту тему есть отдельное видео на моем канале. Если вдруг пропустили, то обязательно переходите и смотрите. В связи с тем, что в конце этого месяца и в конце года ваш управитель Марс будет в благоприятном аспекте к Сатурну, то все-таки год завершается на такой важной и хорошей ноте, когда все будто бы становится на свои места. И вам Абсолютно вот понятно, что делать дальше. Возможно, в некоторых моментах вы будете себя критиковать, что-то вам будет не нравиться, то, что вы сделали в этом году. Но в общем и целом, вы хотя бы теперь знаете, как делать не нужно. И вы теперь знаете, что же все-таки стоит делать и с чего стоит начинать. Поэтому обязательно вот учитывайте эти моменты и составляйте новый план. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно окажется для вас полезным. И до скорых новых встреч! Всем пока! Дорогие львы, переходим к вам и рассматриваем самые важные тенденции декабря месяца. У меня к вам огромная просьба поставить лайк этому видео. Возможно, вам уже надоела эта фраза, если вы регулярно смотрите разные выпуски авторов на YouTube. Но поверьте, что это действительно очень важно для тех, кто трудится над созданием новых видео для вас. Итак, начало декабря. Это будет очень интересный и эмоциональный, наполненный с эмоциональной точки зрения период для вас. Во-первых, 4 числа будет солнечное затмение в вашем пятом секторе любви, детей. Это один из самых эмоциональных секторов нашей карты. Он в целом отвечает за положительные эмоции, он приносит радость, поэтому многие из вас могут иметь очень сильное желание себя порадовать чем-то. Это может быть какой-то подарок в преддверии Нового года, даже символический подарок, что вот вам удалось что-то важное сделать в этом году. То есть в целом это период, когда нужно себя похвалить, нужно себя порадовать чем-то. Но точно так же будет желание и радовать окружающих людей, Часто пятый дом срабатывает желанием показать себя, проявить себя. Поэтому у некоторых представителей вашего знака могут быть яркие проекты в этом месяце. Необходимость что-то презентовать, выступать перед другими людьми. Пусть даже и онлайн, да, но все же. Ну и конечно же это тема детей. В их жизни может происходить что-то важное. Новая работа, переезд, новые планы, цели какое-то важное достижение, что тоже, безусловно, будет вас радовать. Еще одна такая событийная дорожка в этом месяце связана с переоценкой ценностей, с переменами в финансовых планах. Дело в том, что в начале месяца, 1 числа, Нептун разворачивается в прямое движение в вашем восьмом доме. Это может давать обострение интуиции по теме финансов. И это может проигрываться таким образом, что вы, например, вот ходите и понимаете, что что-то не так. Появляется сомнение в каком-то вашем решении. Например, вы хотели кому-то помочь финансово, но понимаете, что передумали, что этого желания больше нет. Или наоборот, вы кому-то очень критично относились по поводу вот их жизни не хотели вникать и вдруг начинаете понимать этого человека и начинаете ловить себя на мысли что вы хотите на самом деле ему помочь это может касаться темы вашего бизнеса когда например вот вы видите новые идеи как можно заработать как лучше вложить деньги как лучше ими распорядиться могут вот такие инсайты быть по поводу крупных покупок например вы планировали купить какую-то квартиру или дом и понимаете что это не то что на самом деле вы хотите другое и в последний момент вы можете передумать то есть очень доверять вот этому чутью своему в решении финансовых вопросов в начале месяца тем более что потом уже конце декабря в двадцатых числах декабря Венера будет медленное соединение с Плутоном это тоже даст обострение финансового чутья но это больше будет проигрываться по теме ваши вашего долга вот перед другими людьми ваших обязанностей работы а вот в начале месяца это более такое универсальное чувство которое может проиграться у каждого по-разному период с 6 по 13 число очень яркий в плане принятия решений по недвижимости вообще с 6 по 8 число марс будет в точных аспектах к плутону и юпитеру марс в этот период проходит по вашему сектору недвижимости и семьи поэтому с одной стороны могут быть такие острые даже конфликтные ситуации в семье или по поводу недвижимости но с другой стороны это может сподвигнуть вас на активность в этом плане это может касаться темы ремонта каких-то приобретений в доме каких-то важных решений будто бы вот вы импульс ощущаете, что вот пришло время действовать и марс по 13 число будет оставаться в вашем секторе недвижимости и семьи, поэтому вот такая оживленность она в первой половине месяца будет будет присутствовать именно в контексте этой сферы. С 7 по 12 число Солнце и Меркурий будут в аспекте к Нептуну, и это для вас период очень эмоциональный. Если вы будете нуждаться в поддержке. Вы можете в то же время Иметь желание кому-то оказывать поддержку. Вы будете очень чувствительны по отношению к проблемам, ситуациям, которые возникают в жизни других людей. Это может быть желание помочь какому-то ребенку, не обязательно вашему. Но вот просто вы увидите какую-то ситуацию, вас это очень сильно зацепит. То есть в целом это период, когда могут быть и проявление благотворительности и желание кому-то помочь ваша эмоциональная чувственная составляющая будет очень ярко выражена и поэтому если вы хотите принимать взвешенные рациональные решения то явно вот эти даты не подходят для таких намерений 11 и 25 числа Дни – Это дни, которые очень связаны между собой. Дело в том, что в эти даты Венера будет в точном соединении с Плутоном. Только 11 числа Венера еще будет двигаться вперед, а 25 уже будет ретроградной. Поэтому события этих дней могут быть взаимосвязаны. Ваши решения... В эти дни, которые вы принимаете, они будут иметь такой повторяющийся характер, когда вы пересматриваете то, что решили. Когда вы дополнительно обдумываете, вносите корректировки. И так как данное соединение в секторе работы, обязанностей, здоровья происходит, то именно эти темы могут давать желание что-то менять вот соединение с плутоном это всегда аспект перемен ну и венера это с позиции любви к себе да то есть желание менять работу с позиции любви к себе желание заботиться больше о здоровье с позиции любви к себе и так дальше то есть это вот момент когда вы можете настраивать свои бытовые вопросы рабочие вопросы именно в контексте того, как вам комфортно этим заниматься насколько вам комфортно в эту тему вовлекаться 13 числа две планеты личные меняют знак меркурий переходит в козерог а марс переходит в стрелец и это говорит о том что энергии этого дня нестабильны поэтому могут быть такие проявления что утром у вас были одни планы в течение дня они изменились или вы были настроены решить какой-то вопрос, но ничего не получилось. Поэтому 13 число это день, когда будут переменчивы очень энергии. Не стоит на этот день планировать что-то такое четкое, определенное. Особенно если это решение важного, серьезного вопроса. 14 числа Марс будет в соединении с Южным узлом в вашем пятом секторе. Это может дать очень важную встречу в плане личной жизни. Это может дать желание что-то сделать, создать. Это проявление вашей личной инициативы. Ну и также это аспект важных событий, опять-таки, в жизни детей. Вот тема детей в декабре месяце будет для вас, ну, пожалуй, на первом месте. То есть вы можете обдумывать ситуации, которые происходят в жизни ваших детей. Вы можете принимать какое-то важное решение по поводу ваших отношений с детьми или их дальнейшей жизни. То есть, так или иначе, вот фокус внимания будет на этой теме. Если же дети, это не актуально для вас, то по пятому дому это может быть ваша личная жизнь, ваши э, выборы с кем стоит продолжать отношения с кем не стоит это может касаться вашего хобби или стоит этим заниматься или не стоит 19 числа будет полнолуние в близнецах в вашем одиннадцатом доме и это может дать такую яркую встречу с друзьями или с вашими единомышленниками это может дать опять-таки возможность достичь поставленной цели получить результат Одиннадцатый дом очень легкий, это дом, который дает нам возможность получать что-то, но не только вот своими усилиями, а с поддержкой других. Поэтому обычно полнолуние по одиннадцатому дому дает возможность нам намного легче прийти к поставленной цели, чем в другой какой-то период нашей жизни. Интересно, что в день полнолуния как раз Венера разворачивается в ретроградные движения, поэтому день действительно очень яркий с эмоциональной точки зрения. Активна ваша ось 5-11 дом. Это ось любви, это ось эмоций, взаимоотношений с окружающими. Поэтому определенная ситуация может назреть да? и требовать вот вашего внимания, пристального взгляда или дополнительных обсуждений и переходим с вами к третьему важнейшему событию декабря месяца первое это было затмение второй разворот венеры и третье это квадратура сатурна и урана она уже третий раз за год происходит первый раз она была в феврале второй раз в июне и вот третий раз в декабре под конец года это возможность увидеть свои ошибки, скорректировать какие-то моменты, уравновесить какие-то ситуации, подвести итоги. Правда квадратура будет еще и в 2023 году продолжаться, но ее влияние уже будет более мягким, чем мы это ощущали в первом полугодии 2021 года. На эту тему у меня на канале есть отдельное видео, но напоминаю, что квадратура затрагивает ваш седьмой и десятый дом. Поэтому она касается темы взаимоотношений с людьми, ваших жизненных целей, планов. Это необходимость решать конфликтные ситуации, при этом не теряя свою цель, свою точку зрения. Ну и также это необходимость... вот идти по своему пути независимо от мнений других людей, поэтому аспект часто дает ощущение определенности. С 29 по 30 число будет важный период в плане коммуникации и в эмоциональном плане, так как Венера будет в соединении с Меркурием и Плутоном, Венера, напоминаю, к этому моменту уже ретроградна, поэтому это такой коктейль из чувств, и эмоций из каких-то выводов умозаключений это и желание что-то менять это и желание высказать то что уже давно накопилось поэтому действительно вот год может заканчиваться на такой ноте когда очень много всего в душе и важно с этим разобраться разложить по полочкам важно каждому вот каждой эмоции каждой ситуации найти свое объяснение свое место в вашей душе поэтому очень хорошо под конец года анализировать вот как в плане отношений этот год сложился кому стоит доверять кому не стоит кому с вами по пути а с кем нужно быть более строгим и это на самом деле будет для вас очень ценным и полезным опытом. И 29 числа Юпитер переходит в Рыбы. На мой взгляд, самое важное соединение произойдет в 2022 году. Это соединение Юпитера-Нептуна. Оно будет с марта по май. Кстати, на эту тему есть отдельное видео на моем канале. Если вы вдруг пропустили, то обязательно посмотрите. Так как там идет и... Общий анализ этого аспекта и разбор влияния для каждого знака, но в целом, конечно, Юпитер в Рыбах очень сильный, и он дает нам возможность ощутить его благоприятное влияние намного ярче, чем предыдущие два года. И так как Юпитер находится в вашем восьмом доме, то это возможность преуспеть в финансовом плане и принять по-настоящему мудрые решение связанные с материальной стороной вашей жизни. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно окажется для вас полезным. Не забывайте комментировать. Будем с вами на связи. Всем пока, -пока. Стрельцы. Декабрь это ваш месяц, это месяц, в котором родилось большинство солнечных представителей вашего знака зодиака. Поэтому я поздравляю вас с началом вашего личного года. И желаю, чтобы он принес вам те эмоции и события, о которых вы давно мечтали. На самом деле в декабре происходит много астрологических событий, которые имеют сильное влияние именно на ваш знак зодиака. Поэтому, несмотря на то, что Декабрь это последний месяц в году, он дает вам возможность принять очень важные решения и начать то, что вы очень давно хотели начать, так как 4 числа будет солнечное затмение в вашем знаке. И это прекрасное время для того, чтобы осознать свои желания, осознать, вот чего вы хотите от жизни, в каком направлении вы хотите идти дальше. И э, затмение в первом доме часто активируют целую ось, то есть первый-седьмой дом. Поэтому вы будете также уделять много внимания и времени теми взаимоотношений с людьми, которые вам дороги с которыми вы часто в контакте к тому же первого числа нептун один из управителей вашего знака разворачивается в прямое движение в вашем секторе семьи и недвижимости поэтому в начале месяца может исполниться какое-то очень важное ваше желание которое касается кого-то из членов вашей семьи это может быть желание связанное с темой переезда с темой недвижимости это возможность найти недвижимость своей мечты, если вы сейчас в поиске жилья. То есть в целом, вот начало месяца может быть не очень яркое в событийном плане, но в плане эмоций, ощущений это будет очень наполненный период, который поможет вам разобраться в самых важных для вас вопросах. С 6 по 8 число будет активным марс он в вашем двенадцатом доме до 13 числа и как раз вот в период с 6 по 8 марс будет в аспекте к юпитеру и плутону это может быть необходимость действовать но не напрямую это может быть важное решение связанное с вашим продвижением вперед с темой финансов это может быть решение вложить деньги в какой-то проект или скажем так решиться на какой-то важный шаг в своей жизни но это будет происходить на уровне опять-таки ваших ощущений на уровне вот вашего внутреннего мира но такие уже активные действия вы будете совершать после 13 числа когда марс перейдет в ваш знак и поэтому вторая половина декабря однозначно время для вас намного активнее, чем первая половина декабря. И если были какие-то нюансы по здоровью последние вот полтора месяца, если вы ощущали, что будто бы вот жизнь замедлялась в это время, не было активного развития, это было связано с тем, что Марс в вашем 12 доме. И поэтому с 13 числа ситуация меняется. И будет больше энергии, будет желание действовать, будет понимание, что нужно делать. Но будьте внимательны, так как раздражительность тоже может <свы> в этот период повышаться. И поэтому важно все-таки вот эту энергию направлять на действие и на конструктив. С 7 по 12 число Меркурий будет и Солнце тоже в квадратуре к Нептуну. И это период, когда вы можете много размышлять по поводу себя. Это период будто бы поиска основ, фундамента, на который можно было бы опереться. Это необходимость разобраться в каком-то вопросе, который касается кого-то из члена вашей семьи, или опять-таки темы недвижимости. Но на самом деле в этом периоде больше тумана, чем ясности. Чем больше вы будете пытаться в чем-то разобраться, тем больше вопросов будет возникать. Поэтому время больше подходит для работы над собой, над своим внутренним миром, над поиском вопросов, которые вас беспокоят. И не старайтесь в это время, скажем так, делать проекцию на других, понять других, разобраться в вопросах, которые у кого-то в жизни возникают. Старайтесь больше уделять времени и внимание себе. И в целом, вот как раз декабрь очень сильно вот этот акцент на вас, как личности, создает, когда вы должны быть для себя в центре внимания, а все остальные это уже после того, как вы будете уделять себе время, внимание. И для многих это будет, скажем так, поводом заняться собой, воплотить какую-то мечту, в жизни или хотя бы сделать первый шаг в этом направлении 11 25 числа будут дни взаимосвязаны между собой поскольку венера будет в соединении с плутоном в эти дни только 11 числа венера еще движется вперед а 25 она уже будет ретроградной поэтому те решения которые вы принимаете в эти дни они тоже будут пересматриваться обдумываться вами Венера находится в вашем втором секторе эти соединения будут в вашем секторе финансов ценностей также тема питания может выходить на первый план тема покупок тема желаний будет желание вот что-то купить красивое то что будет радовать глаз это может быть украшение или Ну вот что-то стоящее да опять-таки не стоит спешить так как можете потом передумать, пожалеть. Все-таки Венера будет с Плутоном соединяться еще раз, уже аж в феврале 22 года. Поэтому все-таки период больше подходит для того, чтобы наблюдать, делать выводы и что-то хорошенько обдумывать. 13 числа нестабильная дата. Меркурий выходит из вашего знака, а Марс входит в ваш знак. И это может давать прям такие ситуации когда вы надумали что-то делать передумали когда вы уже решили что-то и все пошло не так поэтому не стоит прям какие-то судьбоносные решения планировать на эту дату 14 числа будет очень важный для вас день поскольку марс будет в соединении с южным узлом в вашем знаке и это может дать Такое глубокое понимание, что вам делать, как именно действовать. Это может дать даже связь с каким-то человеком из прошлого, с кем вы раньше общались, и желание возобновить с ним контакт. Это как раз-таки та ситуация, когда, как говорится, может аукнуться какой-то сюжет, который был когда-то у вас в жизни, и интересно наблюдать вот эти взаимосвязи. И к тому же это может быть вот четкая уверенность в том, что нужно делать, куда вложить свои силы. Это период, когда может появиться желание физическую активность в свою жизнь внедрить. 19 числа будет полнолуние в Близнецах, в вашем седьмом доме. И полнолуние говорит о том, что вы будете принимать важные решения, связанные с отношениями, с каким-то человеком. Это может быть ваш друг, партнер по браку, это может быть тот, с кем вы общаетесь постоянно по работе. Но в целом близнецы это знак как раз коммуникации, поэтому полнолуние даст либо какой-то важный разговор, либо какую-то новость, связанную с этим человеком. Ну, То есть какая-то информация будет как итог или как важный вывод и уже на основании этого вы будете принимать решения по поводу ваших взаимоотношений с этим человеком интересно что как раз в день полнолуния венера разворачивается в ретроградные движения поэтому явно этот день будет ярким в эмоциональном плане он многое будет скажем так поднимать на поверхность ну и так как Венера разворачивается в вашем втором секторе финансов, то это может быть обсуждение какой-то сделки, покупка, продажи, но все может, скажем так, оттягиваться. Вы должны это понимать, поскольку одна из планет уходит в ретроградное движение. 24 числа будет очень важное, еще одно очень важное событие декабря – это квадратура Сатурна и Урана это вообще аспект 21 года и он кстати в следующем году тоже будет продолжаться а, квадратура это уже будет третий раз за год первый раз она была в феврале второй раз в июне и вот третий раз под конец года поэтому будет возможность увидеть какие-то ошибки недочеты скорректировать какие-то действия выработать новую стратегию и так как квадратура затрагивает ваш третий шестой дом то это связано с темами коммуникации с темами обучения также шестой дом это работа здоровье обязанности это может быть новый подход к решению вопросов по здоровью или это может быть необходимость искать новую работу или желание менять работу это могут быть новые цели и планы вашем рабочем графике как вы будете планировать свое время уже в следующем году по данной квадратуре может быть желание что вот в этом вопросе я буду уже больше работать а вот в этом мне не так интересно поэтому я себя буду по максимуму от этих обязанностей освобождать поэтому воспринимайте данный аспект как возможность корректировать свой рабочий график свой подход к общению и, соответственно, нужно просто находить вот эти точки соприкосновения, где нужно добавить усердие, а где, наоборот, не стоит зацикливаться. С 29 по 30 число будет интересное соединение на небе. Это Меркурий, Ретроградная Венера и Плутон в вашем секторе финансов. Так что под конец года вы будете обдумывать какое-то важное финансовое решение, это может быть желание что-то приобрести, это может быть желание потратить на что-то деньги, на подарки, например. Но опять-таки, так как Венера ретроградна, то лучше на эмоциях спонтанно не действовать. А все-таки, если вы обдумали, то тогда вы готовы, и вы можете это решение принять. Поэтому... Аспект опять-таки может по-разному проиграться, в зависимости от состояния, в котором вы будете действовать. 29 числа Юпитер переходит в Рыбы, в сильный знак для себя. А Юпитер это ваш управитель. Это значит, что вы тоже почувствуете силу в конце года. И хорошая новость заключается в том, что Юпитер в 22 году будет в Рыбах. И он будет соединяться с Нептуном с Марта по май месяц и это одно из важнейших соединений 22 года кстати я на эту тему сняла отдельное видео поэтому если вдруг пропустили то рекомендую к просмотру в общем и целом на вас положительно повлияет вот этот транзит юпитера по рыбам последний раз такое было 12 лет назад можете вспомнить какое у вас было эмоциональное состояние какие события с вами происходили но это возможность делать то о чем вы мечтали исправить какую-то ошибку которая мешала вам жить это возможность найти внутренний покой баланс не сомневаться в своих решениях то есть это возможность примирения с собой и обретения внутренней гармонии и комфорта и вот именно такую цель вы можете себе поставить в канун нового года и уже в 2022 году эту цель получится реализовать. Кстати, Юпитер переходит в ваш сектор недвижимости, поэтому в том числе это может касаться вот, э, семейных вопросов и вопросов, связанных с жилплощадью. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Спасибо большое всем за просмотр. Не забывайте о комментариях, о лайках. Это очень важно для меня как автора. Я всегда все перечитываю. Можете, кстати, писать предложения по поводу дальнейших публикаций, какие темы вас интересуют. И до скорых новых встреч. Всем пока-пока.